Где берег мечты омывает реальность, В местах, до которых лишь птицам достать, живет тихий мир, храня уникальность. Быть может, и ты, странник, можешь летать, быть может, души твоей повесть коснется, О теплых лесах тех, что домом зову, И если удача тебе улыбнется прибудешь сюда И узришь наяву Величавых Пронзающих небо гигантов В их мыслях Таится начало времен На лицах мороз В ногах Интенданты Что пасть не дают тем, кто веком томлен Корнями Сыпучую землю сплетают Потоками жизни Сквозь вечную мглу Могучие руки же к свету вздымают, встречают рассветы и звезд глубину, Им небо, как будто молитвам внимает, И светом в ответ озаряет их труд. С земли же за светом тем наблюдает Беспечный народ, Хранитель секунд. В их памяти луч миллиона расцветов. И пасмурных дней домашний уют Им вечер дарует цвета самоцвета А звезды любезно молчание сошьют Хранят они сотни правдивых историй С рождения леса до наших времен О теплых ветрах весенних нагорей но жаль, что не имелишь разум пленен. Тяжелые тучи нам дни заслоняли, И грозы объяли вселенную в нас. Мы прятались, свет на спасение меняли, И свет на мгновение. Истории подобных вовек не забудем Ведь в каждую Вновь возвращался рассвет В ответ Мы сквозь слезы улыбку пробудем Мы знаем Без мрака и радости нет И сам я когда-то Спасение от хвори Измученно жаждал Блуждая в ночи Я вышел из тьмы где меня звали Ори, Нашел я волшебного света лучи, же, друг мой, миров вечный странник, истории каждому рад рассказать, прочту и тебе, о вечный избранник, конечно же, если ты можешь летать.